На днях я обратил внимание на одну новость, где говорилось о том, что маленький мальчик, не помню, сколько ему лет, но достаточно мало, являясь геймером, он там вошел в состав какой-то сборной, команды по играм. Не помню тоже название игры, там достаточно известно, не стану озвучивать. Суть не в этом, суть в том, что какой-то ребенок, просто играя на компьютере в игрушке в составе команды, он будет получать какие-то баснословные деньги. И это мне сразу напомнило биржевых маклеров, банкиров, всевозможных псевдо-типа экономических работников, всяческих политологов, психологов, философов и многое другое. В общем, всех тех, кого я не отношу к реальному сектору экономики, всех тех, кто трепится языком или занимается ерундой и при этом получает достаточно серьезные достаточно серьезное финансирование, достаточно большие суммы и при этом не создает никакого продукта. Реальный сектор экономики, это когда человек производит продукт, это работник сельской местности, это металлургия, это добыча полезных ископаемых, это рыболовецкие какие-то там направляющие. А, ну, опять же, это добыча, да. Это производство и добыча, но ну, и сферы услуг, я так понимаю, перевозки и прочее, и прочее, потому что они хоть в принципе и не производят какой-то конкретный товар, но они оказывают услугу, которая видна, которая, которая существует, которая действенна и влияет на нашу жизнь напрямую. Там, ну, скажем так, медицина, отдых, не сфера развлечения, заметьте, это на мой взгляд разные вещи, а именно отдых. Суть в чем, о чем я вообще хотел сказать, о том, что наверное разумным будет в наше время свалить куда-нибудь за город, приобретя себе участок земли и обосноваться там, купить какой-нибудь старенький домик или построить жилье, как в моих проектах, контейнерное строительство. Что в принципе по финансам во много раз дешевле любой квартиры, любого дома. И использовать автономные системы, использовать такие простые вещи, как накопители дождевой воды, как колодец, как солнечные коллекторы, солнечные панели, в общем, вы понимаете, да, такой не средневековый, но независимый. В какой-то степени я понимаю, что не целиком, и поначалу некоторые системы, они затратны, даже если производить их своими руками, все равно. Так вот, я действительно рекомендовал бы все-таки людям сваливать на землю и стараться отказываться от тех систем, которые привязаны к столбам с проводами, к насосам на электричестве каким-то системам отопления тоже на электричестве, которые продаются исключительно в магазинах, которые нам навязываются, там бойлеры и прочая херня, теплые полы. Все это, в принципе, можно сделать подручными средствами, можно сделать с помощью солнца, с помощью ветра. Это очень важный момент. Почему? Потому что есть у меня предположение, что в скором времени вот эта бумажная система денежная, она, она изживет себя. Потому что то, что я вижу, это нереальный сектор экономики. Я его называю фантастический сектор экономики. В котором с каждым днем работает, ну, работает в кавычках, да, э, находится огромное количество людей, и их становится все больше и больше и больше. То, что я наблюдаю, это толпы, кучи людей, которые типа, это мое любимое выражение, типа, типа верующие, типа умные, типа, извините за него, если что. Хотя похер. вот. Типа работающие люди, типа производящие какой-то товар. По факту они ничего не производят. По факту они ничего не создают. И деньги, которые уходят в этот сектор, они как раз уходят из реальной экономики, из реального сектора. Понимаете? Денежная масса, та, что остается, грубо говоря, колхозникам, ну работникам села, да, те, которые сейчас в рабстве у государства, те, что достаются фермерам, все забирают кто? Перекупы, забирают вот эти бесполезные люди, бесполезные существа, куча посредников. Ладно, хотя бы транспортные компании, с этим хотя бы все ясно, но в итоге нас ждет, как мне кажется, достаточно большой кризис. Тот, что мы видим сейчас, это, это лишь начало, это лишь первые какие-то ступени, это лишь подготовка. Во-первых, без работы окажется огромное количество людей, очень много производств сейчас автоматизируется. Даже транспорт, я посмотрел, в Москве обкатывают такси беспилотные. Представляете? В том числе, естественно, и уборочные какие-то машины и многое другое. Наверное, общественный транспорт. В некоторых странах давным-давно э, несколько видов общественного транспорта не нуждаются. В машинистах, водителях, то есть в участии людей. Поэтому то, что мы видим, это унификация. Этого избежать не получится. К сожалению, это все... Нет, меня это не удручает. Дело в том, что это поставит людей на колени еще больше. Это заставит их работать за меньшие деньги, но продолжать жить в тех же условиях. Даже не в тех же, а в более жестких. То есть вот живет человек в городе сейчас, он типа владеет какой-то недвижимостью, которая по факту принадлежит государству. Это прописано даже в Конституции, ну как минимум в моей стране. Ты типа чем-то владеешь. Попробуй не заплати, у тебя это сразу отберут. Какая же это частная собственность, вы же понимаете. И ты должен каждый месяц выплачивать определенную сумму за обогрев, за воду, за канализацию, за многое другое. Ты должен каждый раз ходить в магазины, покупать себе все более химические продукты. Ты должен покупать шмотки все более низкого качества, такое каламбурное, более низкого. Ну ладно. Ты должен то, то, то. В общем, на тебе есть ряд обязательств, и ты обязан их выполнять. И что будет дальше, ты не понимаешь. Когда у тебя не хватает средств, ты идешь к банкирам, которые... Являются владельцами этих мыльных пузырей, этих мыльных денег, этих воздушных денег, раздутых, пустых. Потому что они сами себе приписывают нолики. Один рубль, который вы вкладываете в их систему, они увеличивают в 10 раз. Причем делают это буквально из воздуха. Мы живем сейчас в время, когда деньги вообще ничего не стоят. Деньги – это бумага. Система сейчас поддерживает этот бумажный эквивалент, потому что у него другой привязки нет. От золота давным-давно отказались, от ресурсов тоже Деньги просто печатаются. Если денег слишком много, то либо летит вверх инфляция, либо экспортируется инфляция, как это делает США. Когда у них не хватает денег, они печатают бумагу, вкидывают ее в экономику, прокручивают, а потом излишнюю денежную массу в виде кредитов отдают другим странам, взамен забирая у них какие-то ресурсы. Ну или людей там. Это тоже ведь ресурс, понимаете? Человеческая рабочая сила. Китай очень хорошо показал, как предприятие могут обходиться без людей. Еще вчера можно подумать, работали люди, можно было за заметить, сидели люди, стояли у конвейера, там что-то что клепали, что-то паяли, что-то собирали, прикручивали. А у уже буквально завтра, ну, образно выражаясь, э на их месте работают роботы, какие-то механизмы, которые за них решают все вопросы. И куда, скажите, пожалуйста, деваться всем этим людям? В какой сектор экономики им бежать? Дело в том, что если вы останетесь в городе, предположим, ну так, на навскидку, поразмышляем. Если вы останетесь в городе, то в один прекрасный момент наступит то самое время, когда вам больше некуда будет бежать. Когда ваша профессия будет никому не нужна. Если вы, предположим, учитель, то все перейдут на дистанционное образование. Если вы, предположим, там из сферы конвейерного, какого-то сборочного процесса, от вас тоже избавятся. Если вы да даже медицина, я, кстати говоря, посмотрел, уже в некоторых странах нет смысла и нет нужды в приеме живого доктора, живого человека. Есть какие-то онлайн постановки диагноза, что-то в этом роде. И посмотрите, как быстро и незаметно это входит в нашу жизнь. Глупо предполагать, что вас это не коснется. Знаете, скорость увеличить, скорость происходящих событий, она возрастает каждый раз все больше и больше. И то, что еще вчера нам казалось недопустимым, еще вчера нам казалось там, незаконным или несправедливым, уже сейчас является частью нашей жизни. Понаблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. А лучше всего запишите то, что вас интересует, и запишите то, как это сейчас выглядит, как к этому люди относятся, обозначьте это для себя. И сопоставьте это с теми событиями, которые произойдут через год. Знаете, вы будете удивлены, я вам гарантирую. Суть видео моя в чем? В том, чтобы вы задумались над тем, что вы будете делать через 10 лет, предположим. И что вы в реальности сможете оставить своим детям. Какие у вас есть гарантии, что вы не сдохнете с голоду? Что вам будет чем платить за жилье, в котором вы сейчас находитесь? В противном случае вы лезете в долги, в кредиты, в ипотеки, там еще что-то, в рассрочке. В чем, кстати говоря, сейчас находится огромный процент населения. Только в моей стране, там такие миллиарды долларов, долги только банкам от населения, а страна у нас маленькая, и народу не так много. Поэтому, я думаю, тут есть над чем задуматься. Что бы я хотел порекомендовать? Ну, лично для себя я давным-давно определил цель. Это земля, это производство своих собственных продуктов с помощью солнца и ветра, это производство своего электричества, с помощью накопителей дождевой воды и колодца, это производство воды. Уж ни в коей мере ни скважины ни насосы, ни электричество от проводов. Нет, от этих вещей я хочу отказаться. Точно так же и приобретение инструмента я хочу использовать исключительно 12-вольтовые варианты и на аккумуляторной основе. Потому что это позволит мне какими-то этапами переходить на... Ну, в общем, не зависеть Короче, это длительная история. Это... Могло бы занять несколько роликов, а то может быть даже целый огромный стрим. Когда-нибудь я ознакомлю вас с этим, покажу это достаточно подробно. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но обращу ваше внимание на то, какие дома сейчас люди строят. Вот моя тема это контейнерное строительство. Это из морских контейнеров жилье. Оно дешевле, оно прочное, оно быстро возводимо, оно не требует фундамента и бла-бла-бла, много всего прочего. То есть там целый, целый огромный список. Когда я вижу, что люди только на один фундамент вкидывают э, порядка 10 тысяч долларов, то, конечно же, меня это повергает в шок. Потом эти люди заливают в бетон теплые полы, ставят электронасосы, ставят бойлер. Ой, мама, не горюй. То есть, даже в переезде на землю простых людей я наблюдаю такое количество маразма и понимаю, что простейший град, обледенение проводов, ураганный ветер, обрыв электролинии, он превратит этот дом в холоднющий совершенно какой-то каменный склеп или фанерный склеп. Ну, в общем, я не понимаю, почему люди так делают. Но суть даже не в этом. Суть в том, что землю нужно использовать по назначению. Как-нибудь я расскажу вам подробности, я думаю, вам будет интересно. Моя цель в этом видео была обратить ваше внимание на то, как нереальный фантастический сектор экономики раздувается и как меньше и скуднее становятся ресурсы у реального сектора экономики. Формат жизни надо менять. Очень скоро нас ждут глобальные изменения. Намного жестче и страшнее, чем мы можем видеть сейчас. Наморники, карантины, изоляция, закрытие бизнеса. Ведь никто из вас не учитывает факторы риска. И не предусматривает события, не пытается предугадать события на несколько лет вперед. А это крайне важно. И детей нужно воспитывать именно в таком ключе. Потому что то будущее, которое вы им предлагаете, оно бессмысленно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.